Мария Куликова, актриса кино и театра с внешностью холодной красавицы, будто сошедшей с ретро-открыток, и узнаваемым тонким стилем. Благодаря повышенному вниманию со стороны режиссеров мелодрам, ее фильмография стремительно растет. В Куликовой живет страх оказаться невостребованной, потому она и соглашается играть в однотипных проектах. Но зрителям нравятся эти истории, и собирательный образ современной женщины, который воплощает Мария. Мария родилась в Москве в 1977 году, в интеллигентной семье. Мама – инженер, отец работал на гостелераде, пел в церковном хоре. Бабушка возглавляла вокальный факультет Гнесинского училища, и музыке в доме отводилось первое место. Правда, Куликова так и не научилась играть на фортепиано, о чем теперь жалеет. В театральную студию десятилетнюю Машу записали после того, как семью из центра столицы переселили на окраину. Район считался неблагополучным, и родители старались обезопасить дочь от дурного влияния. Да и девочка росла чересчур стеснительной и зажатой. Как вспоминает артистка, ее первой ролью стала баба-яга. После школы Куликова решила поступать на юридический факультет МГУ, так как тогда эта профессия была престижной. Но, походив на курсы, поняла, что душа не лежит к этой специальности. Она сдавала экзамены сразу во всех театральных вузах и признается, что чудом ее взяли в Щукинское, на курс Евгения Князева. В одну группу с Марией попали Дмитрий Ульянов, Олег Макаров, Станислав Дужников. Коллеги сохранили студенческую привычку собираться у наставника на Старый Новый год, а летом приезжать к нему на дачу. Сериал «Две судьбы» изменил не только карьеру, но и личную жизнь актрисы. На съемках Мария встретила будущего мужа Дениса Матросова. Влюбленные не разлучались с первого дня знакомства, три года прожили в фактическом браке и не спешили официально оформлять отношения. В ЗАГС пару привела случайность, во время совместной прогулки Куликова шутливо предложила избраннику пожениться. И тот согласился. Актриса хотела детей, несмотря на безумный график работы. Планы завести ребенка были даже в напоминаниях на холодильнике. И в 2011 году Мария родила сына Ивана. Родители мальчика приступили к строительству загородного дома. Это будущее гнездышко казалось гарантией и знаком счастливой совместной жизни, но на самом деле вызывало множество конфликтов в семье. Денис принимал стройку близко к сердцу, подолгу оставался там и мог даже сам броситься укладывать кирпичи. Мария же не видела смысла тратить деньги и время только на жилищный проект, так как хотела чаще видеться с любимым мужем. Кроме того, взгляды на семейную жизнь у актеров тоже не совпадали. Матросов не раз говорил, что мечтал о тихой хранительнице семейного очага и хозяйственной блюстительнице нового дома. Востребованная перфекционистка Куликова вряд ли видела себя в роли домохозяйки. Ребенок ненадолго сплотил семью. Хотя по будням звездные родители постоянно пропадали на съемках, выходные были посвящены семейным делам и прогулкам. Супруги старательно скрывали размолвки от Вани. В начале 2015 года поклонников удивила новость о том, что Матросов и Куликова подали на развод. О причинах расставания не сообщалось. В то же время ходили слухи, что брак разрушила супружеская неверность Дениса, роман с Ириной Калининой. Сам актер утверждал, что Мария решение приняла единоличное и поспорить с этим было трудно. А на издание, написавшее об отношениях с Ириной, он подал в суд. С Калининой и ее мужем Евгением Мартыновым матросов дружат. И будто бы виновата в раздувании скандала в том числе с разделом имущества, Светлана Антонова, посоветовавшая Куликовой непрофессионального адвоката. На деле Денис и Мария расстались полюбовно. Актриса не запрещает сыну общаться с отцом, полагая, что между родителями должна сохраниться необходимая атмосфера, так как ребенку нужно ощущать, что у него есть и мать, и отец. Мария поселилась неподалеку от экс-супруга, в доме, приобретенном в ипотеку. Прежнее жилище досталось Денису, который выплатил бывшей жене полагающуюся по закону часть. Матросов создал новую семью, растит еще одного сына. Куликова пока не замужем, но не одинок. Вокруг личной жизни красивой и популярной женщины ходит множество сплетен. Марии приписывали связь с Максимом Авериным, с которым она вместе играет в сериале «Склифосовский». Но сама знаменитость прокомментировала эти слухи, сказав, что давно дружит с Авериным, больше 20 лет, и ничего, кроме симпатии, они друг к другу не испытывают. И в то же время призналась, что при первом знакомстве не влюбилась в очаровательного коллегу только потому, что уже состояла в серьезных отношениях. Также актрисе приписывали еще один громкий роман, с Андреем Чернышовым. С мужчиной артистка познакомилась на съемках того же сериала, где встретила Дениса «Две судьбы». В интервью Мария Куликова отшучивалась или прямо говорила, что Чернышов друг семьи. При всем при этом именно с Андреем она частенько кокетничала и обменивалась загадочными взглядами. В 2016 фильм «Тайны Большого дома» снова свел уже свободную Куликову с Чернышовым на одной площадке. Вот только сердце Андрея с 2008 -го года принадлежит Марии Добржинской. В начале 2018 -го года Мария обмолвилась, что уже в течение длительного времени не считается матерью-одиночкой. В ее жизни есть любимый мужчина, который научил радоваться каждому дню. С избранником артистка нередко отправляется в путешествие, как по родному краю, так и за границу. Фото спутника, которое Куликова сделала во время поездки в Грецию, она разместила в Инстаграме. Аккаунтом в сети актриса обзавелась по требованию племянника, узнавшего, что мошенники, пользуясь именем звезды, собирают деньги якобы на благотворительность. Фейков и сейчас существует немало, а на настоящей странице указан год рождения Куликовой. Женщине удается оставаться на высоте без лишнего эпатажа, в сети не встретишь снимков Марии в купальнике или нижнем белье. Исключением стали кадры из ранней мелодрамы с ее участием. Имя мужчины, покорившего ее, Мария не называла, но для журналистов нет невозможного. Поговаривали, что ради блондинки Виталий Кудрявцев оставил сына Савелия и супругу Серафиму Низовскую. Однако в беседе с Борисом Корчевниковым, ведущим шоу «Судьба человека», звезда молодежки сказала, что Куликова появилась в жизни бывшего мужа через два года после развода. А Савелий ездит в гости к отцу и подружился с Иваном. Мария считается эталоном женственности, обладая пшеничным цветом волос и ярко-голубыми глазами, что ценят режиссеры и запрещают перекрашиваться. Актриса удивляет тем, что не выглядит на свой возраст, при этом спортом, плаванием, занималась только в детстве. Они поправляются благодаря интенсивным съемкам, ежедневной работе по дому и правильному питанию. К тому же за здоровьем семьи следит старшая сестра Галина, врач по образованию, работавшая в поликлинике. В 2019 Марии пришлось успокаивать поклонников, поверивших публикациям о том, что она смертельно больна. Дескать, поэтому она и сына отдала на воспитание Денису, и в Инстаграме ничего не пишет. В действительности актриса в это время снималась на Украине, а по контракту раскрывать подробности проекта запрещено. После окончания театрального училища Марию приглашают на эпизодическую роль Лены Рогозиной в сериале «Поворот ключа». Актриса также снимается в детективе Егора Кончаловского «Затворник», появляется в фильме «Империя под ударом», а также в популярном сериале «Убойная сила». Но до 2002 года Куликова получала только небольшие эпизодические роли. Популярности ей принес сериал «Две судьбы», в котором она сыграла главную роль. Отметим, что на пробу Мария пришла случайно. Актрису пригласили в другой проект. Но она ошиблась дверью. Съемки первой части сериала прошли в квартире родителей Марии. По ее словам, все родственники привыкли ходить вечерами около камер. А она сама находила забавным играть дочку в киносемье, не выходя из родительского дома. В 2005 году она играет в драме Тиграна Киосаяна «Ландыш серебристый 2». Также Марию приглашает Алексей Кирюшенко в ситком «Моя прекрасная няня». В 2006 актриса получает главную роль в драматическом сериале «Сестры по крови» и в этом же году снимается в сериалах «Рельсы счастья» и «Дело было в Гавриловке». В 2007 работы у артистки меньше не стало, она снялась в мелодрамах «Она сказала да» и «Белка в колесе». В 2008 выходят сразу четыре фильма с Куликовой, «Ухня», «Полет фантазии», «Своя правда», «Разрешите тебя поцеловать» и «Заключительный», «Четвертый», сезон сериала «Две судьбы». Вышедшая в 2009 году картина «Доярка» из Коцапетовки 2 вызов судьбе приносит и без того востребованной актрисе новую волну оглушающей популярности. Через два года снято продолжение «Доярки», а следом Мария получает приглашение присоединиться к актерскому составу сериала «Склифосовский». Героиня Марии, хирург Марина Нарочинская, появилась только во втором сезоне, однако на удивление быстро завоевала сердце зрителей. Неприступная красавица, способная своим характером соперничать с мужчинами, идеально дополнила ансамбль сериала. Имя Куликовой значится в списках главных звезд проекта, а в 2020 вышел уже восьмой сезон. Как признается сама актриса, эта роль далась нелегко, так как шла в разрез с ее веселым и жизнерадостным характером. К слову, нередко Мария брала с собой на съемки своего сына Ивана, который быстро стал любимцем всей съемочной группы, так как готовил для нее бутерброды. Еще один популярный проект, в котором задействована женщина, сериал-мелодрама «Парфюмерша». В нем Мария Куликова исполнила главную роль Натальи Барановой, главного технолога парфюмерной фабрики. Героиня актриса амбициозна, метит на место директора и мечтает создать собственную коллекцию духов. Но при этом она не просто холодная карьеристка, своим руководством она хочет спасти родную провинциальную фабрику от столичного менеджера-рационалиста, желающего построить супермаркет на месте производства. Партнерами по рабочей площадке актрисы всегда становятся звезды лирических картин, Виталий Кудрявцев в мелодраме «Слишком красивая жена», Сергей Астахов «В куда уходит любовь», Александр Дьяченко «В поздних цветах» и другие. В 2015-м поклонники увидели с участием женщины ленты «Теория невероятности» и «2 плюс 2». Следующий год также принес три фильма с участием Куликовой «Жемчуга», «Три дороги и еще мужчину». В 2017 году вышли полнометражные фильмы «От первого до последнего слова» и «Тайны большого города». В новых сериях парфюмерш в роли конкурента предстал Александр Никитин. Яркой страницей в творческой биографии актрисы стала мелодрама «Отель счастливых сердец», где Марии удалось перевоплотиться в хозяйку гостиницы, муж который таинственным образом исчез во время путешествия по африканскому континенту. В Украине с участием артистки вышел проект «Тот, кто не спит». В фильме речь пошла о команде частных детективов, которые успешно раскрывают самые запутанные дела. В 2018 году Мария перевоплотилась в главную героиню сериала «Ангелина». Деревенская травница становится единственной на селе, кто может помочь в спасении от дефтерита детей ее бывшего возлюбленного. Но после смерти одного младенца Ангелину обвиняют в преднамеренном убийстве ребенка. В фильме также участвовали Виталий Кудрявцев и Татьяна Колганова. Очередная работа Куликовой, мелодрама «Впереди день», в который ей достается образ супруги богатого мужчины. Светской дамой героиня актриса была не всегда. Первоначально Нина работала уборщицей в доме будущего супруга, но ее беременность изменила ход событий. Драматический образ артистки достался в сериале «Доктор Улитка». Главная героиня медицинского сериала, Кира Улитина в исполнении Марии Куликовой, талантливый акушер-гинеколог, на операционном столе которой однажды умирает новорожденный. Доктор вынуждена покинуть столицу и уехать работать в глубинку, где местные медики встречают ее враждебно. Осенью 2018-го телеканал «Домашний» представил зрителям очередную яркую мелодраму «От ненависти до любви» с участием Куликовой. Актриса сыграла девушку, которая перед свадьбой неожиданно знакомится с мужчиной своей мечты. Двух соперников представили на экране Максим Бетюков и Роман Полянский. В 2019 году в ее репертуаре появились роли в криминальном фильме «Анатомия убийства» в украинской ленте «Тайна Марии». Мелодрама «Лидия» – это рассказ о всепоглощающей материнской любви, эгоизме детей и счастливом, хотя поначалу несчастном случае. Здесь у Марии нечасто встречающийся образ женщины, сдавшейся обстоятельствам. Символом возрождения становится прохожий, едва не погибший под колесами ее автомобиля. Картина «Таксистка», совместный проект для Марии, ее сына Ивана и Виталия Кудрявцева. В центре сюжета – героиня, переживающая гибель мужа, разлад с дочерью, потерю бизнеса и предательство друзей. Но как и положено по правилам жанра, финал зрителя не разочаровывает. Карьера Куликовой как киноактриса развивается стремительно, но она не забывает и о театре. Звезда выступала на подмостках Московского академического театра «Сатиры», играя в спектаклях «Восемь любящих женщин», Секретарша ханума и других. В 2003 году Мария Куликова сыграла в уникальном концертном варианте Евгения Онегина. Проектом руководил прославленный немецкий дирижер Герт Альбрихт. Музыка к спектаклю была написана еще в 1936 Сергеем Прокофьевым для постановки Александра Таирова. В 2011 году, с рождением сына, Куликова написала заявление об уходе из театра сатиры. Руководство театрального коллектива советовало ей не спешить с увольнением. Но артистка настолько погрузилась в материнство, что была непреклонна. В 2016-м Мария начала сотрудничество с независимым театральным проектом. В тандеме с Иваном Житковым актриса выступила как продюсер спектакля «Будь со мной» по пьесе Александра Володина «Пять вечеров». Она хотела замутить что-то яркое и интересное. Коллеги решили не устраивать гастрольный час, а выезжают в областные центры 2-3 раза в месяц. В главных ролях – сама Куликова, Валентина Мазунина и Игорь Петренко. Работоспособность Куликовой удивляет, ведь с каждым годом она снимается все больше и больше. Мария бывает задействована сразу в десятке картин, при этом играет главные роли. Актриса не мыслит себя в большом метре и не считает работу в сериалах недостойной внимания хорошего исполнителя. По ее мнению, любой сюжет должен быть рассказан с душой. С годами амплуа Куликовой не меняется, все та же любящая, понимающая, сильная сторонница справедливости. В мелодраме с элементами детектива «Ради твоего счастья» Мария в образе бизнес-леди планирует расширить дело за счет выгодного замужества дочери. Но у той накануне свадьбы появляется соперница, по стечению обстоятельств она бесследно исчезает. А заботливая мамочка превращается в подозреваемую в убийстве. На проблемах детей выстраивается сюжет фильма «Любовь с риском для жизни». Героиня Куликова и разыскивает дочь. В ходе поисков выясняется, что пропала девушка после встречи с молодым мажором, а дом парня залит кровью. Смерть в объективе – тоже история о преступлении. Актриса сыграла родственницу бизнесмена, погибшего, как считалось, в результате несчастного случая. И только вдова видит то, чего не заметили следователи. Драматический сериал «Клиника усыновления» поднимает вопрос, которым Мария задавалась в молодости, еще будучи замужем. Тогда супруги после рождения собственного ребенка подумывали о приемном. В фильме, кроме Куликовой, задействованы любовь Толкалина и Кирилл Гребенщиков. Их персонажи – посредники между бездетными парами и сиротами. Одна из ярких премьер 2020-го – сериал «Теорема Пифагора». В центре сюжета – классический любовный треугольник, который, к сожалению, не подается точным расчетам.